Она представляет наши пять органов. В Китае это называется первоэлементы. А. А, смотрите, вот это вот вы, я могу вам дать на ваш флеш. Можете даже не фотографировать, приносить флеш. Я вам дам эту информацию картина она уже представляет как мы говорим пять органов пять сезонов и пять цветов на наша печенья она представляется в Дерево, первый элемент дерева, элемент дерева представляется зеленым цветом. Вкус соленый. Наша печень отвечает за все сухожилия и связки. И чтобы укрепить нашу печень, это нужно делать весной. Весна – это бурное цветение, да, бурный рост зелени. Поэтому, дорогие друзья, в это время, чтобы повысить функцию печени, да, нельзя гневаться. ]不要跟别人打架. Нельзя драться. И, и нельзя что? Толкать кого-нибудь, да? Ну, вот это вот. Вы видели, нет, чтобы весной делали вырубку лица, массовую. Видели так, нет? Нет. И поэтому вам также нельзя, что? обижать кого-то, да? <говорит> Иначе вы, обижая кого-то, да, что наносит вред в своей печени. <говорит> Если вы иногда чувствуете, что у вас посещают такие судорожные проявления возникает то а, в организме знаете, что это ваша печень дает сигнал. <связать> если, допустим, у вас когда-то появляется раздражительность, да, нервозность, тоже знайте, это сигнал от вашей печени. Не потому что вы плохой, да, печенка. Да, и, и, допустим, если самое страшное, да, что мы можем получить, если не обращать на печень внимания, это депрессии затяжные. <связать> Так как у нас элемент э, печени это дерево, дерево что боится дерева? А? Огня. О. Совершенно верно. Боится огня. И когда у нас что? У нас, допустим, проблема печени, у нас идет сильная раздражительность, у нас. Что? Огонь, да, жар появляется, и что мы делаем? Злимся сильно, да? Это означает, если у нас печень посещает жар, огонь, он приводит к помрачению ума. И когда у нас этот огонь гнев, да, у нас это проявляется через глаза, она влияет вот это вот печень, да, на глаза. Глаза, это проявление всей печени, проявляется через наши глаза. И еще можно как узнать, как себя чувствует печень, да, через нашу пластину. Если там есть такие продольные борозды, Entonces, это означает, что у вас снижение, произошло снижение функций печени. 眼睛的视力会出现问题. И также у вас, 呃, допустим, зрение, да, падает. Все болезни глаз, да, ищите проблемы в вашей печени. 那还有抽筋的. И также судороги, кого посещает тоже проблемы в печени. ]肝臍問題. Это все вопросы к печени. Э, так, э, вкус кислый. 绿色, 啊, кислый и зеленый цвет. У нас есть фрукты, 看看有谁能说得出来. два фрукта, которые обладают таким, 啊, такими признаками. Какие же это фрукты? Кто может сказать? Кингва, михотхо. Совершенно верно, кто сказал 啊, киви. 啊, он, он зеленого цвета и кислого, да? А еще есть лимон. Лайм, совершенно 哎, верно. Да, эти два фрукта, да, сразу же что, когда мы их кушаем, они сразу помогают нам, сразу попадает в печень, да, потому что кислые. Это тоже очень хорошо. Допустим, если вы по необходимости да, ночью не отдыхали, на утро нужно обязательно выпить лаймовый напиток. Помочь избавиться от токсинов, которые у вас появились в печени. У нас есть, у нас есть продукция ФАКО, которая лучше, чем лайм. Это санцин. <ганзия> а, вот этот продукция, это продукция убирает токсины с печени, <ганзия> линджи, <ганзия> а, повышает функцию печени и три драгоценности. <ганзия> почему, <ганзия> почему же три драгоценности, если три драгоценности обычно для мы назначаем <ганзия> даем, когда нужно повысить функцию почек. Почему же здесь три драгоценности? Да только потому, что э, отношение между печенью и почками да, взаимодействия очень тесное. если у кого-то снижение идет печени функции, обязательно за этим последует снижение функции почек. Поэтому... Поэтому, чтобы повысить функцию печени, нужно принимать три драгоценности. И весна, как мы уже говорили, это очень хороший сезон, чтобы повысить печень. Больше По нужно кушать все фрукты и овощи, которые зеленого цвета. Следующий орган это сердце. Uh, uh. Элемент огонь, красный цвет, вкус горечь. Для того, чтобы повысить нашу функцию сердца, это нужно сезон лета. Почему же лето? 啊, почему же лето? Потому что летом кровеносные сосуды, да, они более пластичные и идет очень хорошая быстрая, да, циркуляция крови. 呃, сердце отвечает за все наши кровеносные сосуды. 啊, ]那么心脏的功能下降了. Если у вас обычно ноги холодные, это еще ладно, еще никуда не шло, да, но когда у вас руки холодные, это означает, что снижение произошло, снижение функции сердца. Потому, потому что стопы наши ноги дальше, да, находятся от сердца, а руки они ближе. И если мы уже говорили, если у нас влажность, да, пот у нас в ладонях, это означает, что недостаток янской энергии. Это означает, что у вас есть а, патогенный холод да, в организме. Но еще есть такие люди, которые говорят, а у меня ладони всегда горячие. Это означает, что... Тоже, это, не, не хорошо. это означает, что у вас есть огонь сердца, патогены, жар. Такое ощущение, как будто руки и ноги горят. Если запомните, дорогие друзья, если вы не можете уснуть, это означает, что у вас проблемы с сердцем. Летом очень хорошо кушать, а, допустим, для питания сердца это овощи и фрукты красного цвета, допустим, помидоры. И, и все вы замечали, когда вы режете помидор, да, там такой рисунок в виде сердца есть? Замечали нет? нет, нет. Э, нужно помидоры кушать, которые сами созрели да, на кусту. У нас тоже есть продукция «сючиньфу», которая помогает функции сердца. Также убирает токсины, и эликсир «феникс». Эликсир «феникс» помогает функции сердца, и хайдзогай, кальций. Почему же кальций здесь? У нас два типа кальция в организме Кальций, которая в костной системе И второй тип, это кальций, который в крови 99% кальция находится в костной системе А 1% находится в крови Если в крови кальция находится в крови если у нас недостаток в крови кальция, то она забирает из костных тканей. И если долгое время нехватка кальция в крови, да, она забирает это из костной системы. И таким же образом кальций еще помогает для эластичности сосудов. И обычно, да, люди которые перешли за 30 лет, да, им обязательно нужно кальций восполнять в крови. А ,有的人 呃, вы обращали внимание, может быть, у вас, у знакомых, бывает такое, что шея и лицо до красного цвета. У таких людей означает, что у них много липидов в крови. И таким людям обязательно нужно суть синтон. Следующий орган это наша селезенка. Да. Относится к элементу земля да. желтого цвета. Да. Это сезон нужно, есть такое межсезонье, да, между летом, между летом и осенью. Это межсезонье, это межсезонье наших селезенки. Э, вкус сладкий я да? <Kokie> имею в виду что природная сладость это глюкоза не белый сахар не белый сахар отвечает за наши мышцы Ah если вы обратите потрогаете, да, и потрогаете у кого-нибудь мышцы, если не дрябые, обязательно у такого человека проблема с ребенком. Okay. Ah если в мышцах есть такие узлы, да, возникают или фибромы да, различные, это означает, что у такого человека... Больная селезенка, то есть низкая да, функция селезенки. Все вот, проявления в мышцах – это все вопросы к селезенке вашей. К тому же, если снижается функция селезенки, то да, упадок большой, большой упадок сил в организме. ]手 ,手 ,手 и腳, и таким образом руки, ноги отечные при этом. Допустим, возьмем мы растение какое-нибудь. От э, Как будет расти растения, от, от чего зависит, от почвы, да? Если почва богатая, да, то растения будут очень бурно развиваться. Допустим, если родители здоровые, да, у них здоровая селезенка, и когда у них появляется ребенок, естественно, ребенок тоже будет очень здоровым. Если же наоборот, да, они передают по наследству, то есть у ребенка будет нездоровая синезенка. То есть это передается по наследству. Почему же иногда мы сравниваем, почему же мой ребенок, ребенок, да, постоянно больной, такой вот хилой да, а соседский ребенок сильная проблема в вас самих, да, в родителях, потому что у вас проблемы. Поэтому беременность женщина очень очень важна составляющая, да, когда вынашивается ребенок. 实际上保养, И говорят многие, что чтобы старость хорошая, была, здоровая, нужно уже обращать внимание, когда уже человек взрослый, да, зрелый. В действительности нужно с молодости уже сохранять здоровье. Если родители здоровые, да, тело хорошее, здоровое, значит у нас что? Хорошее, здоровое поколение будет. 也就是父母的体质遗传了，也就是你的脾的问题。是的， еще <音> раз <音> да. Если у вас ребенок хилый, это вы передали ему такие, ну такой наследственный передали.嗯，脾虚的人。 要么就是很肥胖，要么就是很瘦。И обычно у кого сизюнка слабая, либо они очень такие полные, да, склонные к полноте, либо они очень худые。肌肉松弛，皮肤下垂。И у обоих, да, кожа вислая, и мышцы рыхлые。好，脾虚呢，它首先影响到就是我们的肾虚。И функция снижен функции сизюнки влияет на функцию почек。好，肝阳脾呢？ есть для сохранения здоровой селеземки, у нас тоже есть такая продукция. Эликсир феникс. Кальций. Если, допустим, у нас достаточно кальция, да, это означает, что у нас тоже здоровое тело, да? И три драгоценности. Так как это взаимодействие с езенкой с почками, да, почему здесь три драгоценности? И все проявления, которые у вас с мышцами возникают, да, это означает, что какой орган отвечает с Многие спрашивают: у меня есть фибромы, да. Откуда они возникли, это вся проблема вашей селеземки. Следующий орган это у нас легкие. Первый элемент это металл, Белый цвет. Когда нужно охранять легкие, да, это. Это осень и о, вкус острый. Отвечает за весь кожный покров. Все проявления, которые у вас возникают на коже, это наши легкие проблемы, все вопросы к легким. Э, наши легкие, они взаимодействуют, они как бы в паре идут толстым кишечником. У кого есть запоры, да, все знают, у таких людей кожа очень болезненная. И у кого часто диарея тоже, кожа 嗯, нездоровая. И насколько у вас будет чистым толстый кишечник, настолько у вас будет чистая кожа. Многие говорят, наши токсины внутренние, да, органов, они не видны, но они проявляются через нашу кожу. <связываются> поэтому, поэтому, <связываются> поэтому эти токсины, да, а, так как толстый кишечник она в паре идет как бы а, с легкими, и они у нас проявляются все на коже. Немножко нужно кушать острое и белого цвета овощи и фрукты. Это для функции в легких очень хорошо. У нас тоже есть такая продукция в ФОХО. Это паста Э, убирая токсины с толстого кишечника и три драгоценности. 为什么要加3снпо? Почему же здесь три драгоценности присутствуют? Вы скажете, здесь же 啊, 嗯, 嗯, ни никакого отношения к почкам не имеют, да? У вас есть кто среди сидящих, у кого есть проблема, дискомфортные ощущения в области, ну, в горле. 欸, допустим, такие как бы хочется прокашниться, да, есть такое. А, это у нас молодежь там поднимает руку, да? <coughs> <coughs> почему же это у нас возникает такое? 啊, наш организм это очень такой вот таинственный, 啊, таинственный как бы микрокосмос. Допустим, возьмем такой пример, все мы знаем, все мы готовим, да? ставим кастрюлю, наливаем воду в кастрюлю да? и, ставим... и ставим на огонь, огонь это наш тонкий кишечник, огонь это наш тонкий кишечник, вода в кастрюле это наши почки, Крышка в кастрюле, да, это наши легкие. И когда мы готовим, обязательно наливаем воду. И вы все замечали, когда вскипает вода, мы открываем крышку, что-нибудь туда положить И что на крышке у нас, что вода, да, капля, да, образуется. Если 鍋, а если у нас кастрюли нет воды 鍋, и что у нас крышка, где она очень такая сухая, горячая, да? И, ]手, 手. и когда мы соприкасаемся, да, и можем даже обжечься иногда, может она и деформироваться, да? 上呼吸到了, И как. вот теперь понятно, откуда у вас э, на, на, насморк, да, появляется, кашель, да, это когда крышка горячая. Наша функция легких, от чего зависит, от воды, которая у нас где находится в почках, если недостаток почков, да, у нас что? Мы оттуда начинаем, у нас влияет это на легкие, мы начинаем прокашливаться. И сухость во рту также означает, что недостаток жидкости в почках. Поэтому здесь мы берем три драгоценности, чтобы помочь почкам, которые в свою очередь функция легких, которая зависит от почек. И когда у нас, допустим, достаточная жидкость в почках, да, она идет к хорошему, к хорошей работе легких. 下面就是我们身. И наш последний орган ⁇ это почки. Относится в элемент вода. 颜色是黑色的. Черный цвет. Хорошо, Время для того, чтобы питать почки это зима, вкус кислый, Извините, вкус соленый, да. печенос кислый, да, это у нас соленый вкус, чего же боится вода, дорогие друзья, как вы считаете? Что боится вода? Чего боится вода? Огня? Нет. Что? Ветра. Холода, да? Холода боится. И у нас же вода, когда встречается с холодом, превращается в лед, да, структура меняет. И она уже не может что, двигаться. А, что? Она, у нее нет силы, да? И чтобы функция у вас почвы хорошая была, да, нужно обязательно зимой в тепле держать ваши почки.